Много людей мне звонит, говорит, инвестиция в Сочи, хочу максимум заработать, максимально быстро. Это самая, по факту, дешевая цена в первой береговой линии да. вот такого хорошего класса. Насколько выросла земля за месяц? Скажи мне, пожалуйста. Ну, почти два раза. Божечки ты мои, вообще, куда мы идем? Самое главное, зачем мы это все делаем? Летом очень много людей, реально. Здесь приезжают те, кто, во-первых, знают это место. Кому нужно, на самом деле, море? Вот. Слушайте, ну, это, конечно, очень круто. Посмотри, ты посмотри, какова красота. Вот это вот это все за моей рукой. Море здесь реально потрясающее. Господа, всем привет. С вами Макс Репьев. И у нас сегодня первый день пробывания в Крыму. И начинается он с нашей ковидной трапезы. Приходите к нашему столу. Да, это, я так понимаю, какой-то умывальничек. И мы расположили здесь, потому что здесь рядом столовая. А в нее можно зайти только по QR-коду. QR-код есть у нас только у единственного человека, у него... И он добыл Почему? нам еду, господа. Именно с этого фрагмента начинается весь наш день. едос про Ивпаторию. Которая, кстати, очень даже прекрасна. Да, я с утра с гулял. Может быть, Макс вставит немножко видео. Я специально для тебя поснимал и был очень приятным. Я должен вам сказать, что я был в Крыму несколько раз. и ни разу не доезжал до западного берега Крыма. Но он потрясающий. И Евпатория, представьте себе, ей больше двух тысяч лет. И это здесь у вас, у нас. Один час до аэропорта. Это несправедливость жизни, которая всегда так и происходит, когда у тебя что-то классное под боком. Ты, скорее всего, этого не замечаешь. Как правило. Я очень вам рекомендую Евпаторию. Она... Она классная. Артем здесь живет уже второй месяц? Да. И тоже кайфует? И тоже кайфует. Господа, у нас бложик. Бложик длинный. Не переключайтесь, смотрите, и выпусков будет много. Едем по Евпатории. Вот в основном в она представлена вот так. Артем говорит, что живет вот в этом доме. через здесь живёт, у него как? бульвар такой. И все так симпатично вроде выглядит. Здесь трамвайчик идет, здесь прогулочные зоны. Вот тут вот между трамваями пешеходные дорожки. И они вот идут прям упираются в старый город. И театр, кстати, очень красивый, в Пушкина и, и площадь вымощенная площадочкой, пешеходные зоны начинаются и парки там все. есть минус это дороги дороги пока а, еще да, к сожалению как не сделаны дороги в Челябинске абсолютно согласен, потому что очень много луж вот после дождя сейчас да. в Сочи-то как бы она раста просто стекла и все и лужи очень редко встречаются а здесь, как бы, вот такая тема. Но здесь было хуже, сейчас заплатки, но было хуже. На самом деле ездить можно, не сказать, что там что-то сильно трясет, но. Очень после Сочи, конечно, чувствуется разница. Полезно. А если, например, приехать с Челябинска, то даже Такие ничего не заметишь. городах, то есть люди даже не заметят, что здесь какие-то плохие дороги. Может, москвичи и те, кто там живут, питерцы. реально, там, питерцы и Сочи. Огромный плюс, наверное, вообще всей Фатори – это ее пляжи. И мы приехали на жилой комплекс Золотые Пески. И его основная особенность в том, что он находится в первой береговой линии. То есть здесь строятся вот такие апартаменты. Раз, два. Вон тут вот еще строится. И здесь вот вы выходите и сразу оказываетесь на пляже. Пляж здесь облагоустроенный, как вы видите, Шрукий. но он уже разобранный, конечно. Но, тем не менее, есть какие-то навесы, есть будки спасателя, где, собственно, мы и стоим. И на самом деле отсюда открывается лучший обзор вообще на все. И э, что по цене, Артем, на сегодня? Цена на сегодня и на ближайшее будущее от 150 тысяч за квадратный метр. 36 метров 6 900 с копейками. Это минимальная цена? Это минимальная цена. Так. Проходит ипотека, так как... ФЗшная стройка, да. По федеральному закону. Здесь же, по-моему, есть еще доверительное управление. А, здесь есть доверительное управление. В общем, разговаривал собственник, они говорят, мы сами неплохо сдаем, вот мы сейчас выберем управляющую, когда все уже окончательно здесь полностью mm -hmm. все купят, и тогда мы выберем управляющую компанию. А мы, на самом деле, как я уже сказал, хотели сами заселиться именно вот в эти вот дома, но из-за локдауна не получилось это сделать, потому что сейчас они, по сути, закрыты. То есть могут пользоваться только собственники самостоятельно, я так да, понимаю. Да, да. Безусловно, здесь очень крутой вид с апартаментов, которые смотрят в эту сторону. Но, естественно, самый дешевый апартамент вряд ли будет смотреть на море, правильно? Скорее всего, но, на обратную сторону. Но его можно разделить на однокомнатные апартаменты. Вот в этих видовых только одно большое окно и балкон. А Студия, получается, да, длинная. там балкон и зона кухни еще с окном. Но вид у них отнюдь не хуже, потому что он на противоположных смотрит сторону, на озеро, где озеро Сасиксиваш, розовое озеро и лебединое. То есть у вас под окнами лебеди плавают и озеро розовое. Я думаю, что это не да. хуже на их. самом деле, ну тот, кто хочет с видом на море, пожалуйста, да. можно конечно выбрать там чуть-чуть доплатить, будет чуть дороже, но да. тем не менее, если вы хотите а, близкое расположение, то вы можете взять на ту сторону. Какая разница, если здесь пройти? И опять же 50 метров. солнечную сторону. Здесь очень жарко и те, кто ну, жил в квартирах с видом на море и на первом береговой очень жарко. Те, кто хочет теневую сторону, пожалуйста на озеро. Так, расскажи, пожалуйста, на сегодняшний день, вот ты говоришь, есть студии и есть однокомнатные. А есть, например, если люди хотят там большой семье приехать? До 55 квадратов. Все. вот. Либо вот, объединение. Да, либо, либо объединение. Но вот в этом корпусе были большие площади. До 85 квадратов даже были. Вот. Но... Вот в том корпусе, который строится, а вот там, который начали строить, там, к сожалению, нет. То есть там от, от 30 квадратов, от 30 до 55,8, то есть 56 квадратов. Но это все студии большие. Они широкие, огромные, лоджия 13 квадратов. Это уже терраса, могут быть. Ну да, да. То есть терраса, спокойно там ротанговый мипель, в общем, вы знаете. Кстати, не сказали, вот тут дорога идет, застройщик будет убирать дорогу, ставить шлагбаум. Там, кстати, проезда нет, там тупик уже на данный момент. Ты не выйдешь на трассу. Мы вообще находимся на косе, чтобы вы знали. Да. да. И здесь будет пешеходная зона, променад. И здесь не будет машин. Вы выходите и сразу попадаете на пляж. То есть машины здесь парковаться около этих апартаментов не будут. Но окончание всего проекта, это 2024 год. то есть ну Это тоже надо понимать. На сегодняшний день можно купить здесь, если, например, выбирать что-то от собственников. А если вы, например, хотите купить в ипотеку для инвестирования, от застройщика вот и так далее, это вот здесь на сегодняшний день стоят храны. А -а -а. Я думаю, что здесь не нужно особо зацикливаться, потому что мы, к сожалению, не можем зайти сейчас внутрь. К сожалению, мы не можем вам показать, потому что, ну, мы просто попали не в то время. Но Артем обязательно потом снимет видео именно поподробнее про золотые Пески. Это все выйдет на канале, вы это посмотрите, и я думаю, что это будет куда более подробно, потому что мы-то снимаем формат бложика, у нас сегодня еще будет земля, и мы вот просто заехали на золотые пески, чтобы посмотреть вообще, как это выглядит, где это находится, и чтобы у вас была уже какая-то стартовая такая информация. Ну да. Но, безусловно, очень круто, и самый, наверное, большой плюс это вот дом, вот море. И очень чистое море. Все коммуникации центральные, высота потолков 3,3 метра сдается в чистовой отделке. Это стяжка пола, белые стены, ну и радиаторы отопления. В общем, в принципе, все есть. В Крыму вот мы, в принципе, не первый раз уже здесь находимся. И здесь большое плюс, что очень много территории, хорошей территории с хорошими пляжами, которые на сегодняшний день только начинают осваиваться. И мы, в принципе, в прошлый раз говорили, и сейчас повторюсь, что это как Сочи 10-15 лет назад. То есть все приезжают сюда и говорят, ну, как бы поле, ну и что, здесь будет что-то хорошее, что ли? И то же самое люди говорили, когда был Олимпийский парк, Тоши, да. когда предлагали, типа, купи поле, купи гектар там за вы, 10 миллионов. Вы откройте Google карту и откройте Олимпийский парк 2010 -го года. Посмотрите, как выглядела набережная в Олимпийском парке. Вы удивитесь, если кто не видел. Посмотрите, я видел. Сюда вваливают деньги, построили Тавриду, причем мы вчера по ней прокатились, она... Очень крутая трасса, там реально кушку. там валить можно, но платить за штрафы, но валить да. можно. Очень все безопасно, без всяких проблем, просто доезжаешь, Но ну, практически до Евпатории. Есть еще да. вот этот вот участок, небольшой отрезок, да. но его буду делать четырехполосным, Прям до Поповки. А задумайтесь, зачем до какой-то деревни делать четырехполосную дорогу, правильно? Потому что там туристический класс, планируется. Только, пожалуйста, давайте без негатива. Ну, вот. Сейчас есть понимаю, есть сейчас... информация, да, и мы вам даем ее к размышлению. То есть вы, конечно, можете занегативить. Там и, там да, большое, большинство людей угодно. точно так же говорили, типа, да кому нахрен эта Олимпиада нужна? И так далее. То есть, ну, есть развитие за счет федерального бюджета. Да, вот эти сейчас разговоры, санкции, то, что забер, заберут, не заберут, все. Вот. Забудьте про это. Мы да. вам показываем информацию, а вы дальше уже думаете, что вы с ней будете делать, эта информация. А, я забыл сказать, то, что с комплекса распродано 60%. Но ну, чтобы вы не думали, вот там еще только стройка началась, и осталось всего 40%. И задайте вопрос, кто все эти люди. Основной покупатель на сегодняшний день, вот у нас прошли сделки по Евпатории, откуда эти люди? Москва, Питер. Москва, Питер Москва, Урал, Питер, Ну и вот, да, Сибирь ну, Почему там... вообще Крым покупает на сегодняшний день? Как вы знаете, в Сочи цена уже ушла далеко вперед То есть апартаменты на первой береговой линии такого же формата Стоили mm. бы примерно 15-16 миллионов Ну 500-600 тысяч за квадрат, а здесь 150 Вот вам вся разница Внутренний двор выглядит вот так Я вижу теннисные Теннис. какие-то э, столы площадка. Ну, небольшая зона воркаута Детские батуты, беседки Жаль, что здесь нет бассейна Забыл, здесь есть газ Вон желтая труба, вот иди покажи. Он ну, здесь ну... есть, и это сильно уменьшает коммунальное, сильно уменьшает обслуживание. коммунальное обслуживание. А вон озеро с лебедями. Да. А, к сожалению, камера просто вам не передаст их сейчас. Ну или вставочку откуда-нибудь сделаем, То есть, может у быть, у и... есть. все отлично. Я хочу сказать, что, конечно, двор здесь без изысков. Ни бассейнов, ничего такого нет. Вот видишь, как два окна? Вот два окна. То есть ты, и там можно разделить, короче, одно окно кухня, а на другое окно спальня, короче. Вот а это окна с балконом, которые или без? Да, окна с балконом. И, короче, сейчас я тебе еще скажу. А вот тот корпус, который, уз, который не, не такой, а узкий, там другие планировки чуть-чуть. Вот так ты заходишь, санузел, кухня, балкон и спальня, короче, она вот так вытянутая получается. Но там однушку прям легко сделать. Я бы, честно говоря, вот построил бы здесь еще бассейн. Вот я задавал вопрос, вот единственный минус, это нет бассейна, да, вот единственный минус, а так вот в большом счете, в принципе, но... No. О, а это что, гамаки, что ли? Да, это гамачок, типа, для отдыха, да. В Сочи такой, кстати, тему я не видел нигде. Вот так вот, оп, вот здесь надо ложиться на него, в общем. К сожалению, мы можем только показать, да в принципе, нифига мы вам не можем показать внутреннее убранство, именно сами подъезды и так далее. Вот так вот, господа, снимать недвижку в локдаун, когда мы можем показать он только Ой, фасад. И вам остается ожидать только нормального обзора. Здесь всего 4 предложения, собственно, очень мало. Здесь почти никто ничего не продает. А почему? Они, ну, они, во-первых, только что купили, сами отдыхают и сдают. Как и все, ну, тут Им нравится. Мало и инивесторов, которые хотят перепродать. Вот прям. Надо перепродать. Короче, господа, предложения есть. Можно активно на сегодняшний день рассмотреть строечку. Придется подождать. Но если хотите... Немножечко переплатить, но не хотите ждать, хотя почему переплатить? Просто почему? заплатить больше, но не ну, ждать. Просто За Да, заготовы и сразу, и отдыхать, сразу, и отдыхать, сразу и начнете отдыхать, сдавать. Пожалуйста, предложение есть? На сайте есть предложение? На сайте есть по золотым пескам. А, так да. что, на господа, причиня... переходите на сайт и смотрите, выбирайте. Вот вам Артем, он вам поможет э, купить недвижимость в Крыму, здесь в Фатории. да не только в Евпатории, но сегодня разговор идет про нее. Кстати, забыли сказать, что здесь в продаже есть коммерция. Она вся на первом этаже, площади здесь от э, 40, по-моему, квадратов и 200 от 200 за квадратный метр. Ну, коммерцию, сами понимаете, дороже, ликвидно, особенно летом. Здесь ребята уже вот купили, сделали кафешку, такой ресторанчик, там очень вкусные десерты, кофе. А, также продукты заехали еще какая-то десертная пирожная, в общем, по сути большой потенциал, когда здесь вообще четко. Мы на этой машине приехали, он нам ее. просто. Вот такие вот крымские собаки. Пока мы снимали обзор, ребята ходили здесь на соседний участок. Мы увидели здесь какая-то была растяжка, она была безусловно риэлторская. Ты позвонил риэлтору Саня, расскажи, пожалуйста, сколько стоит здесь соточка-то сейчас? Миллион восемьсот сотка. Десять соток восемнадцать миллионов. Так, и при Вольта... этом это рекреационная зона, 500 метров от моря. Да, но это для бизнеса, то есть это для гостиницы. Это первый переговор. Конкретно земля для гостиницы, поэтому и цена такая, ну и первое переговорение, что хотеть. Это вот этот участок, по-моему, да? Ну, нет, короче, где-то где участок был вот здесь, вот в этой вот части. То есть вот море, как вы понимаете, ну вот оно прям здесь стоит. Как вы оцениваете, господа, это дешево или дорого? Олег, нет. у нас недвижка недвижкой связано очень косвенно. Да? Мое не риэлторское мнение, я считаю так, что... За миллион восемьсот с Крыма должны еще санкции при этом снять, и цена хорошая будет. Вот. Ну, цена тогда сразу будет не миллион восемьсот, а 3. просто вот ну, так. Да. Слушай, да, слушаю, но в Сочи, недвижка, если бы точнее такой участок был бы у моря, он бы стоил 3, 4, 5 миллионов за сотку. Ну, если там есть еще коммуникации, свет, вага, газ, канализация но и так далее, есть песчаные пляжи. P Перспектива. Слушай, но ну здесь тоже перспектива. Перспектива придет, тогда поговорим, но тогда и цены вырастут. Да, да. Мы да, на сегодняшний будет... день, господа, с вами в машине имеем человека, который не знаком с перспективами Крыма. А ты знаешь, например, что э, в Крыму собирается построить казино, что сюда заходит новый пятизвездочный отель, что здесь собирается делать кластер Новая Ивпатория. Кстати, он здесь недалеко. Дотягивают трассу Таврида для улучшения туризма. Построили новый аэропорт. Когда построят, тогда, тогда поговорим. поговорим. Но тогда и цена будет другой. Я, я Просто понимаю. Что... Я прекрасно понимаю. А, на самом деле, если так разбираться, то э, в этом году и в прошлом году цены по всей России и абсолютно на все узко куда-то сильно вдаль машины стали стоить ладовеста миллион двести и а земли стали стоить дороже, компьютеры, вот я на своем примере просто знаю, покупал в феврале за 60, потом он же стоил 92, и как бы это коснулось О, абсолютно крылья, всего. Это не только в России. Это ну, вот, ну, в ну, глобальная подорожала. микровая, а ребята, в Лос-Анджелесе, которого у нас Ладно, живут, сказали, в ЛА тоже получается. подорожал. Но в ЛА и зарплата, они говорят, выросла минимально. Есть... Ну, к сожалению, но, но, в России но, так не подорожали. Вообще в целом, это... то есть подорожали. Но я в Крыму не первый раз, но я в Евпатории первый раз. И просто... Душа поет? Очень классно. Очень. Я думал, что Ялта – это д духовность Там Симферополь и Севастополь – это что-то развитое в Крыму. Но Ялта и в Евпатория – это, блин, что-то супер просто. Мы с вами направляемся по еще не освоенным полям смотреть коттеджные поселки в бюджете 7, примерно, миллионов рублей. 800 метрах от моря, кстати. С центральными коммуникациями, с центральной канализацией, светом. Но пока еще без центральных дорог. Здесь есть уютнинская вот. ну, то есть здесь школа есть, она рядом, в пешей доступности. Также здесь будет пиццершка, торговый центр, ну и соответственно инфраструктура, спортивные площадки, и все остальное. море здесь 800 метров. Центр спорта и эволюции огромный, где все есть: лечебная база, собственный пляж, три бассейна закрытых, три стадиона, три тренажерки и все игровые виды спорта и групповые занятия. И плюс камам, турецкая, финская баня и гидромассаж. И это все стоит 25 тысяч рублей в год. И это все находится вот здесь. И Академия футбола рядом. Короче, самое Это главное потрясение. здесь, господа, то, что мы находимся, я вот для себя выделяю, 800 метров до моря. А многие из вас смотрят именно этот канал, потому что вы любите море, вы хотите курортную недвижимость. У нас канал так и называется, Репей, курортная недвижимость, потому что мы именно по ней специализируемся. И здесь для вас хороший претендент на покупку. 800 метров до моря, все абсолютно коммуникации, пока еще, конечно, недоделанные дороги, но тем не менее, вот мы потом выйдем на пляжи, мы, в принципе, в прошлый раз это снимали, но еще раз выйдем, и вы посмотрите, насколько здесь эти пляжи крутые. Они здесь, ну, лучше, чем в Турции, лучше, чем в Анапе безусловно, лучше, чем в Сочи. И вот я считаю, реально, вот именно это место с этими пляжами самые крутые пляжи в России. Город да? находится вот. То есть видно все высотки городские. Тут километр, может, полтора. Кажется, Через 100, озеро. 20 -20 минут, да? Конечно, картинка не самая радужная, потому что мы приехали сюда после дождя. Кроссовки уже пострадали. И здесь ребята строят коттеджный поселок, который выглядит вот так. В едином стиле. Достаточно все симпатично. О, там кто-то даже себе залил бассейн. Смотрите-ка. А эти дома-то уже все проданы, здесь уже живут. Но что-то подобное мы с вами не так давно видели в Краснодаре. Там, как вы помните, в 15 минутах от города строили также дома в едином стиле. И здесь вот то же самое. И здесь будет школа. Здесь, кстати, очень близкий выезд на дорогу. Здесь пляж, вот этот тот самый лазурный берег, который мы уже неоднократно освещали. Мы идем сейчас вот сюда, я так понимаю, да? Заходим в дом. Выглядит он вот так. Здесь 88 квадратных метров. С правой стороны вот такая спальня. Здесь ребята делают санузел. уже Большая кухня-гостиная. То есть здесь у вас где-то должен встать гарнитур. И еще отдельная спальня. Вот так выглядит. Здесь площади 88 квадратных метров. Если вы его захотите купить, то вам могут его продать только по договору подряду. То есть участок стоит 2 200 и дом стоит 5 300. При этом дом будет без отделки внутри. Отделка внутри стоит отдельных денег, но вы тоже можете дозаказать, докупить и так далее. Что вообще входит? Будет входить забор, будет входить коммуникации, подключенная вода, подключенный свет. Будут стоять ворота и будет просто черновой дом с внешней отделкой. То есть вот как сейчас, но ну, вы когда внутрь зайдете, там не будет штукатурные стены, не будет плитки, не будет ничего. Но будет уже ваш участок на 6, кстати, соток земли. Итого получается 7,5 миллионов за дом без ремонта. За дом без ремонта, да. Ну, и дома все выглядят в таком вот едином стиле. На самом деле приятно, будут хорошие тротуары. Но так как пока стройка, придется немножечко потерпеть. Но в целом уже даже красиво, когда все в едином стиле. И, кстати, вы обратили внимание, что это не какие-то там каркасные дома вот эти вот быстро возводимые. Это нормально монолитный каркас да, с блочным подушки. заполнением, с утеплителем, совсем. А здесь они строят на подушке, потому что свайное поле здесь по факту и не нужно. Ну, как здесь бы здесь нормально. не нужно в аргелит забуриваться, здесь не нужно делать стиль. И расстояние между домами, кстати, нормальное. Есть, да, здесь нормальное. забор ставишь, там машина, сочи, все хорошо, сочи, вполне себе. Сочи, он этот дом где? Ну, где-нибудь да, вот тут. Вот. Ты приехал участок покупать. Как тебе перспективы? Я пока участков еще не видел. Но и ты видишь так, то, да. что строят пока что. Как тебе да, вообще здесь, в принципе здесь, сама перспектива? Здесь персп... прикольно. прикольно. прикольно. Я хочу сам построить. Но ты понимаешь, что есть много людей, которые не хотят э, покупать... сюда Нет, скажем так, если бы у меня было на сегодняшний день 7-8 миллионов, и я бы рассматривал покупку курортной недвижимости, конечно, я бы взял готовое. Но сюда ты просто приезжаешь и живешь, да, уже плитка положена. Стройка дома своими руками это... Сложно Несколько лет Если у вас нет этого времени, конечно, нужно брать готовый Нужно иметь, как минимум, нарваться на хорошую бригаду Что берут недорого, которые делают качественно, которые понимают, что делать Нужно разработать проект, нужно разработать дизайн проект Нужно эти материалы где-то, как минимум, закупить Привезти Ну, соответственно, нужно всю эту кухню изучать Где дешевле Либо просто заказать подряд у застройщика Но это то же самое, что здесь купил и все. Да. И Это есть. самые дешевые дома, чтобы ты понимал вообще. То есть следующий. А вообще где? В мире? Нет, вообще вот на западном побережье Крыма Здесь дешевле, только да, правильно сказали. Вот если ты пойдешь, купишь там, где вот на одной улице стоит сарай, тут хороший дом, тут нехороший. То есть, если мы говорим о новых домах коттеджных поселках закрытых, то соотношение цены и качества здесь самое нормальное, потому что здесь еще есть несколько застройщиков, я просто сравнивал, которые берут эти проекты, копируют, воруют, только делают не так, чуть-чуть похуже, нет там никакого выбора, там делают самую дешманскую металлочерепицу. Так, кстати, черепица здесь какая, цементная? Цементная, песчаная. Да, она не будет барабанить дождь. Вот, а там у них нет выбора, они везде металл. В общем, они экономят, просто копируют вот это и строят так. Да потому что любой проект, который успешен, его проще скопировать и сделать то же самое, чем изобретать велосипед. приехали-то из Москвы. Вообще, застройщик строил там в Москве, в Подмосковье коттеджи и приехал сейчас сюда. И очень много здесь выкупы земли и здесь реализуют свои проекты. Коттеджный поселок всех ближе находится к Евпатории. Это как в Челябинске, Парковый 2. К сожалению, у нас еще люди из Красноярска смотрят, из Владивостока, Иркутска, Новосибирска. Наверное, тяжело представить людям, которые действительно не были ни там, ни там, и особенно там, ни в Сочи, ни... Крыму, что мы тут говорим о каких-то плюсах, для них это вообще... Ну, есть просто. проекты больше, это просто был самый недорогой, самый такой маленький шли. и тем не менее такой функциональный, Спасибо. достаточно для отдыха, а. вообще а. подойдет. И скажи еще, что к концу года все будет готово, примерно срок строительства. Ну типа три года полно. Всегда, когда заходишь на стройку, это кажется, что типа, блин, ну что же такое да, будет? Да. А потом, когда это все готово, народ начинает думать... Блин, конечно, надо было раньше покупать Че же я тогда не поверил в это все. Саша да, только что, да, что да, тут да. пошутил, говорит, этот дом стоит как две парковки в альпийском квартале. Вы знаете, да, что парковка сейчас стоит 3 миллиона рублей, и как бы этом по ним не торгуются, потому что они нужны, а здесь, здесь это 3 дом стоит. 3 миллиона стоит а сейчас у можем. моря. А здесь у вас дом у моря, по сути, по цене двух парковок и в Сочи. И еще с тремя парковками. Две парковки, а дом в подарок. Еще одна парковка в подарок будет. Три же парковочных места получается. То есть ты покупаешь две парковки, и у тебя еще плюс дом, и плюс еще одна парковка в подарок. Да, и море 80 метров. Все в подарок, все бесплатно, надо только вот... Надо только две парковки оплатить. Две парковки оплатить. Надо только определиться, Забавная история, да, согласитесь? Ценое образование совсем другое. Я вижу здесь перспективы, просто у меня Большая насмотренность, я понимаю Как развиваются коттеджные поселки как они будут выглядеть в дальнейшем а У многих людей сейчас, которые смотрят нас с вами Через экраны телефонов, телевизоров, планшетов, ноутбуков и так далее Они видят огромное количество земли Отсутствие заборов, грязные дороги и так далее Но я уверяю вас, что если мы приедем сюда через год то мы увидим здесь совершенно другую картинку. И вы на этой картинке на сегодняшний день можете заработать. насколько выросла земля за месяц? Скажи мне, пожалуйста. Ну, Вообще два раза. Мы приезжали, это было по 200, по 300. А сейчас вот уже... 600, 40. 700. Вот, кстати, черепицы Вот помнишь? Ну вот, да. Было сомнение, что это металл черепица. А нет, вот, вот. Пойдем даже потрогаем. Вот, действительно, цементная, песчаная черепица настоящая. Господа. Ну да, барабанить не будет. Кстати, тротуары, вот чтобы понимали. Вот есть дорога отдельная, есть тротуары для людей. Но тротуар, конечно, смогли и побольше сделать. Но он есть. Я думаю, что на этой недвижке можно заработать, и можно заработать хорошо. Мне почему-то кажется, что вот эти дома, которые стоят там 7,5 миллионов, в ближайшем будущем могут стоить и 10. Могут 12. Много людей мне звонит, говорит, инвестиция в Сочи, хочу максимум заработать, максимально быстро. Это не Сочи, господа, и мы это всем уже говорим. Если хотите реально заработать, рассмотрите лучше Крым. На сегодняшний день регион очень сильно развивается. Мы приезжали месяц назад на другой коттеджный поселок, там уже половину распродали за этот месяц. И как вы понимаете, если народ сюда едет, цена здесь будет расти. Экономику никто не отменял. Господа, рассмотрите дома в Крыму или квартиры, или еще что-нибудь. Земли больше не становится. Вы можете купить это для себя, для друга, для тещи, для перепродажи. То есть вариантов масса. И когда здесь будут дороги, как вы понимаете, это все равно будет стоить дороже. Вот, инвестиции, господа, здесь. Здесь. Саша говорит, что он себя сейчас чувствует в роли клиента. И что ты говоришь? Ну, конечно, я приехал в город, я здесь ничего не знаю. Куда мне идти, я даже не представляю. Я зашел на Авито, там вообще. Что, сколько стоит, непонятно. Если я сам это все буду изучать, уйдет месяц-два. Зачем? Это время. Мы сейчас, Артем, направляемся куда? Черноморская. Это новая дорога. Это новая дорога хорошая. Нас да. даже не трясет вообще ни капли. А ты еще говоришь, что дорогу начали пускать мимо каких-то глухих деревень вообще. Да. Вот, кстати, если поехать туда, ближе к морю, там, вот, чтобы понимали слева моря, там очень глухие деревни. Там вообще вот я три дня назад там ездил не души, но почему-то прям новая, огромная дорога. Зачем чего она там в этих везер, я не понимаю. Видимо, какие-то проекты, о которых мы даже еще сами не знаем. Сейчас там какие-то поля. Резон растить поле картошки на первой береговой линии, конечно, мне это непонятно. Камера не передает, но поверьте, здесь, действительно. Там море, а? Заканчивается море. Заливчик. Как называется? Данузлап. интересно название, со Сиксибаш. Ребята здесь строят А здесь море находится Сейчас мы сначала посмотрим море Потому что это все-таки главнее А потом уже пойдем сами дома Выглядит, знаете, как уютно, цивильно И немножечко по-европейски И самое главное, что 28 квадратов Здесь стоит 4,285 Мы сейчас поднимемся с вами вот на эту вышку И отсюда мы посмотрим Вообще на всю панораму Черноморского Ой, а тут какая-то ржавая цепь висит Ну, только пролазить а так можно разве? Вот сам жилой комплекс. А вот пляж. И он действительно крутой. Ну да. Он, конечно, не такой широкий, как в Евпатории, но море здесь еще чище, чем в Евпатории. приезжают, те, кто, во-первых, знают это место, кому нужно, на самом деле, море, вот. ну, серьезно, кому нужно, кому важно это? Хочет... Кому не тусовки нужны, а море. Кто хочет движухи, это Ялта, Севастополь, и вот, вообще нет, Севастополь, это вообще не морская тема, это такое больше, наверное, для ПМЖ. Новороссийская. Да. А кому хочется действительно отдыха и ровного места, это вот Черноморск и Иппатория. Но здесь просто реально море еще чище. Ну, блин, Иппатория. это, это точно. Олег, у тебя есть да. маленький ребенок, ты бы сюда приехал на отдых? Да. Да. Блин, мне вот, и Очень это только раз, начало развиваться. То есть вот этот комплекс, это на самом деле лучик света в Черноморском, потому что ну, на самом деле лучше здесь ничего нет. И этот же застройщик сейчас начинает строить вот там, в той стороне, коттеджный поселок. Мы добьемся сейчас информации, что там, почем будет. Но представляете, коттеджный поселок тоже в стиле в таком средиземноморском будет здесь тоже около моря. Я не думаю, что там цена будет по 100 миллионов, как в Сочи, допустим. Но гораздо, дешевле. Дешевле. гораздо дешевле. Даже не охота отсюда уходить, потому что море здесь реально потрясающее просто. Есть, конечно, куда еще приложить руку, но море одно только чего стоит. А, идем внутрь. Внутри дома выглядят вот так. Тут у них на самом деле много разных таких квартальщиков, и конкретно это называется капри. Но сразу хочу сказать, что здесь человеческого размера бассейн. Мы, конечно, сейчас не смотрим, что он... Не вычищенный, потому что, ну, не сезон. Но, тем не менее, к сезону это все как бы нормально заполняется. Здесь есть детская площадка, трехэтажные, э, малоэтажные сами по себе дома. Комфортные, мало соседей. И здесь еще идет такая глобальная строечка. Вот этого штуковина сдается в следующем году. Здесь остался один всего апартамент. Стоит 6,5 миллионов за 28 квадратных метров. С видом не на море, на аквапарк туда. Ну, просто он еще не достроился. Всего один апарт остался. Это к тому, что Крым не популярный. Как вы понимаете. Но здесь реально приятно находиться. Хорошие дворы, хорошие парковочные зоны, расстояние между домами. Ну, выглядит неплохо. Также, ребята, вот здесь за забором строят сейчас аквапарк. И на самом деле, если так рассмотреть, то стоимость квадратного метра здесь от 130 тысяч. От 130 тысяч. А вот теперь, внимание, вопрос знатоки. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Что можно на сегодняшний а. день на Черноморском побережье купить на 130 тысяч за квадратный метр? Что есть вообще? С такой инфраструктурой. Бассейны, аквапарки, ФОК. Первая береговая стадион, линия от 130 тысяч. Напишите, пожалуйста, можете прям напрячься, как следует, изучить все. И ну, только не по Вито. Не-не-не. А то сейчас полез на Авито, на скажут: ой, там с ремонтами на в Орженикидзе есть. Я видел. В Нет, не на Авито. Звоните ну, там, не знаю, спросите, почем сейчас на Первый береговой. Во вообще Мапе? по всему Черноморскому побережью. В, в насколько я знаю, 250 тысяч самая минимальная вообще цена. сейчас. А посмотрите. здесь, смотрите, реально хорошая инфраструктура. Очень миленькие дворики, без машин. Вот мы 7. сейчас заходим. Малоэтажное строение. Выглядит все прям неплохо. Единственное, что можно было, конечно, детскую площадку сделать с мягким покрытием, да, чтобы дети тут не разбивались, но как бы даже так это Я все понимаю, выглядит это вообще неплохо. Получается лучший. минимальная цена сейчас 4300. Ну там 4300, ну в общем да, за 28 квадратов. И еще пол... под доверительное управление. И мы... Это 8 этаж, это не первый этаж, это не как в Сочи. Это восьмой этаж с хорошим видом, не топливный ну... там море видно. Честно, ну, глаз радуется на это все смотреть. Мы как-то недавно снимали немецкую деревню в Краснодаре. Вот это именно такого же формата, потому что здесь будет ресторан, вон то здание, это мини-маркет, и очень прикольно, что они разделили это все на кварталы. А, кстати, ребята здесь из Италии привезли оливки 4 года назад, 5. Они вот прижились, и все нормально функционирует. Они же еще и прижились, смотрите-ка, оливы эти. Ребята, они поскупились здесь и прямо на территории поставили маленькую часовню. На самом деле очень мало в каких комплексах. Вот я даже в России не могу припомнить, чтобы на территории ЖК была, собственно, часовня. И здесь, пожалуйста, вот она есть. То есть мы внутри комплекса. Не где-то снаружи, а прямо внутри в центре. Но Она еще не доделана, конечно, но тем не менее. Что-то ходит, щупает здесь все. Говорит, что... Вот эти материалы, которые здесь... Это как бы травертин. Говорит, хорошо стареют эти материалы и выглядят. То есть через 20 лет здание будет выглядеть еще круче, чем сейчас. Они очень красиво стареют. В отличие от караэда, который отваливается. Хьюстон, мы все-таки оказываемся в России. Ребятам перепрошили ключи. Единственный заход через дырку в заборе. Мы, кстати, похожий комплекс примерно снимали в СУКО. Он также там выглядит. Ну, блин, еще один бассейн. Детские площадки. Но выглядит вообще человеческий. В Сочи бы здесь стоял еще один дом, но здесь есть бассейн. Причем он 25 метров, можно спортом заниматься, туда-сюда плавать. А если не нравится, пошел на море, вот туда. Вы все видели. За 4,2, господа, можно купить здесь на 6 и на 8 этаже. Это будет 28 квадратных метров с видом на море. И мы сейчас дойдем, покажем вам, как это выглядит. Ну, альтернативно. Аналогичная Аналогичная квартира. квартира. Корпусе, а за 4 и 8 было. можно купить уже предчасовую в первой линии. Да, блин, ну цены просто подарок вообще, цены, да. просто подарок. Здесь же еще рассрочки, господа, есть. 50% процентов носите, а остаток вам делят на полгода, на остаток. Беспроцентный рассрочный. Короче, только покупайте, только покупайте. Для тех, кто хочет именно море, инфраструктура. Вот мы были в Суковой, помните, да, я снимал видос, говорил, что это, блин, очень круто сделан формат. Точно такой же формат, только у моря, и еще и более комфортный. Мы поднялись на высоточку, и отсюда, в принципе, можем рассмотреть всю инфраструктуру, которая здесь есть. Бассейн, дома и самое главное, море в шаговой доступности. Здесь, ну вот этих апартаментов уже, в принципе, не осталось, но ни есть... Не здесь, не там, да. Но есть апартаменты 28 квадратных метров, и сейчас я вам их покажу. Они просто соседние. Как видите, у ребят здесь уже все штукатурено предчистовая типа отделка так. и идем в соседний апартамент вот это и есть 28 квадратных метров которые стоят на сегодняшний день от 4200 да. то есть маленькая студия на самом деле какая-то небольшая зона готовки здесь размещается, двуспальная кровать к сожалению не можем мы с вами выйти на балкон но тем не менее море отсюда точно так же видно балкон 4 квадрата. То есть здесь можно поставить какие-то обеденные принадлежности и провожать закаты, которые, кстати, сейчас у нас практически и происходит. Ну, очень круто, блин, бассейн, аквапарк в дальнейшем. Все, что нужно для отдыха, здесь создано. Человек это верительное вот вы спрашивали, что можно купить за 5 миллионов, до 5, точнее, миллионов у моря в первой береговой линии. Вот вам, пожалуйста. Такой инфраструктуры в Сочи, в Анапе, в Новороссийске, в Евпатории, в Ялте нигде вы не найдете. То есть это самая, по факту, дешевая цена в первой береговой линии вот такого хорошего класса. 4,200. Минимальная цена. И потрясающее море, песчаные пляжи, бухта, без волнения, без всего. Открытое море. Вот оно вам здесь. Нет суеты, тишина хороший контингент. И если нужно, можно сдавать это все в аренду. Спа, медицинский центр, закрытый э, бассейн еще, бассейн. кстати, будет. Да. Есть открытый бассейн, аквапарк, аквапарк ресторан, фок, э, стадион и амфитеатр. Ну что еще нужно? И от 4200. 200. Слушайте, ну вот вы просто посмотрите. Ну, блин, это очень приятно выглядит. Очень со вкусом, стильно для людей, нечеловейник, комфортный, с комфортными улицами, с озеленением. Все как надо. Виллы, которые здесь находятся неподалеку, а на первой береговой линии 250 где-то квадратов, около 32 миллионов предварительно будет стоить. А там я что-то слышал от 27. От 27 это 150 квадратов там с чем-то. Ну, согласитесь, на первой береговой виллы это... За 20 миллионов это очень даже и неплохо, потому что если сравним опять, с чем мы сравним с Сочи, то за 20 миллионов это будет высокая, Молдовка, Верхневеселая, там Первый Береговой как бы далеко и не пахнет. Ну да, плюс еще инфраструктура. Ну плюс еще инфраструктура, которая уже здесь есть, вот ребята ее реализуют. Вы только что посмотрели очередной объект, в принципе с объектами мы закончили, а сейчас мы едем на какое-то волшебное место смотреть закат. Да, чтобы получить зрительный оргазм. Мы приехали, и здесь действительно круто. Да, вашему вниманию представляем мыс Дарханкут. Он большой, вот, можно сказать, не знаю, километров, наверное, 4 идет, и вплоть Черноморского. Здесь у нас есть смотровые площадки. Есть дельфинарий, в Оленевке есть мыс Беляус, где тоже крутые виды. Сейчас мы конкретно находимся недалеко от Чаш Любви. Мы, надеемся успеем туда доехать. Это поистине прекрасное место, туда влюбленные все приезжают. Там, в общем, в форме сердца Чаш Любви, поэтому так она называется. А сейчас... А, вот там, здесь есть прогулки на катерах, вы можете проехать на катере вдоль вот этой всей пещеры, выехать в открытое море. Виды здесь потрясающие. Камера, к сожалению, это не передает. Да, но ну нет, спорно. камера частично, это все передает. Но да, выглядит да. очень ну, круто. Выглядит круто, да. Но к сожалению, земля здесь никакая не продается, так как здесь это национальные территории национального парка. И здесь ничего мы не купим. Посмотри, ты посмотри, какова красота вот это. Вот это все за моей рукой, за моей спиной. Это все, кстати, бесплатно. Вы не думаете, что здесь платный проезд какой-то? Все бесплатно. Да. Липота. Лежак, какая-то пещера, там какой-то флаг, как захваченная территория. И там, возможно, кто-то даже живет. Но спуститься на самом деле не сильно сложно, если ты альпинист. Нет, идем, я покажу, я вам покажу сейчас эту Куда ты, Артем? Мы спускаемся туда. Куда трудно попасть, но очень красиво. Божечки ты мои, вообще, куда мы идем? Самое главное, зачем мы это все делаем? Вы, вы понимаете, да, почему мужчины. Красавчики! а Мы немножечко спустились по канатной дороге и стоим уже вот на такой истории. Сейчас пойдем в пещеру. Блин, Олег, как красиво у тебя там в телефоне, а? Очень круто, мягкий там. Согласен. Закатный свет, это вообще всегда прекрасно. Вы только представьте, что это все сделала природа. Тут ну какое-то лежбище даже прям есть. На самом деле, дорога абсолютно спокойная. На первый взгляд, она, конечно, кажется немножечко крэзи, когда ты спускаешься, но в целом выглядит безопасно. Здесь отличная локации для, для крутых фотографий, чтобы потом сказать, что я был где-нибудь в Доминикане или э, в Коста-Рике. Блин, я там. хочу сфоткаться, да. Вот, вот это место бомбовое. Согласен. Дальше, Дальше очень опасно, там э, узкий проход и с польских камней можно упасть. Слушайте, ну это, конечно, очень круто. Если бы сейчас видела меня моя мама, она сказала, что ты дурак. Но, как известно, что история а, любит храбрых и немножко сумасшедших. Просто покажи, как это выглядит. Давай. Ты да, вот так. Смотришь э, в закат. Смотришь туда, и получается вот такая фотка. Получается такая фотка. А вокруг, чтобы вы понимали, вот, вот так. Ну сегодня море штормит, поэтому очень опасно. Если упадешь туда, то тебя разобьет, конечно же, камни. Но мы не будем дальше идти. Согласен. Нам еще Согласен. много чего нужно сделать в этой жизни. Нужно столько недвижимости в Крыму продать, что мы вам еще нужны, господа. Да. Место очень крутое. Просто пушечное. Мы только что здесь сделали столько фоток. Так что, господа, подписывайтесь на инстаграм. Скоро там это все будет выходить. А мы идем назад. Ну и во всей нашей поездке, господа, нас выручает мой... Дрон, который был куплен еще лет 5 назад DJI Mavic Pro И мы подходим Сейчас к той самой чаше любви Которую вы видите Сейчас на своих экранах На закате С потрясающими видами И вот собственно и она Ребята туда уже ушли Но я как бы с дроном туда пойти не могу Потому что держаться как бы нечего. Но покажу вам ее сейчас Отсюда Море сегодня немножечко поштармливает, поэтому ее не очень отчетливо видно. Но вообще она как бы такая, как чаша любви. И, господа, я думаю, что на этой нотке мы с вами попрощаемся. Вы сегодня увидели действительно множество интересных вещей, которые встречаются в Крыму. От природы до недвижки. Все предложения вы можете найти на сайте Pro, если касается этой недвижимости. И просто насладиться в этом блоге видами, которые открываются с Крыма. Мы очень удачно успели на закате, поэтому я думаю, что вы тоже кайфанули. Во всем удачи, хорошего настроения. Обязательно переходите на сайт. Всех благ вам и пока.